Всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусную брынзу в домашних условиях понадобится всего три ингредиента плюс соль их перечень и точное количество смотрите в конце ролика или в описании под видео приятного просмотра в кастрюлю с толстым дном наливаем полтора литра молока жирностью не меньше трех процентов и отправляем на плиту Пока молоко греется, разбиваем в миску 3 яйца, добавляем к ним 300 миллилитров 20% сметаны и взбиваем венчиком до однородного состояния. Когда молоко станет горячим, примерно 80 градусов, добавляем в него 1 столовую ложку соли, перемешиваем и вливаем тонкой струйкой приготовленную яично-сметанную смесь не прекращая мешать варим массу на медленном огне примерно 5 минут до отделения хлопьев и сыворотки затем огонь выключаем даем сырной массе отдохнуть минут 7 и откидываем ее на застеленный марлей дуршлаг. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Когда сыворотка стечет, ставим дуршлаг сыром в миску, прикрываем сырную массу марлей, Ставим сверху груз и отправляем в холодильник на 12 часов. Спустя указанное время разбираем конструкцию и освобождаем сыр от марли. Из указанного количества продуктов получается примерно 600 граммов брынзы. Ее можно сразу кушать. Хранить такую брынзу лучше в рассоле. В оставшуюся сыворотку добавляем 1 чайную ложку соли. Размешиваем. Погружаем туда нарезанную кубиками брынзу. Закрываем крышкой и ставим в холодильник.